Итак, Семен Леонидович, у вас открылась выставка в Газпроме. Много покупок. Много продаж. Поздравляю вас. Спасибо. Вы копнули, так сказать, глубоко. И да, до недр. недр. Да, до недр. Выкачили все, что можно. Да. А какие дальнейшие планы? Я думаю, что надо расширяться, По а, в космос, может в космос, быть. Да. Надо в космос уже да лететь, да. пора Да. так сказать, а -а -а. уже межгалактическое пространство завоевать. А -а -а. А -а -а. Ну, сейчас же да. есть такие выставочные пространства межгалактические. А -а -а, говорят, запускают работы в космос, они летят там, а обратно нам деньги, деньги тоже из космоса. Доллары доллар. доллар падают, да? А -а -а. да? Главное только встать в нужную точку, чтобы орбиты, так сказать, совпала. Да еще деньги не сгорают, вы хотите сказать? Деньги? Не, не сгорают, вы знаете. <с это <с рубли сгорают, да, а доллары пра и... практически не сгорают. Да. А как у нас там с фунтом, со швейцарским франком? Фунт вообще никогда не горит. Не горит? Да. А как же, а как же Сорос там, как бы там махинация с фунтом? А, ну это часть нормального здорового бизнеса. А. Вот. А, ну что-то у нас как-то тема немножечко переводила э, не в творческую. Сторону. Да, Давайте, да, давайте. Вот да. перейдем. А, да. Опишите, пожалуйста, вот скажите, где вы писали эту прекрасную работу. А, знаете, это находится в Крыму, была глава это. Мы с Курона утром, собственно, это каждое утро, живя в палатке, я видел такую картину. Вот, очень красивое место, вот. и состояние каждый день было, конечно, разное, вот. иногда были тучки, иногда было чистое небо, но, в целом, конечно, потрясающей красоты состояние, сочетание цветов и фактуры очень живописно, очень вдохновляло, ну и... Да, результат очень неплохой, на мой скромный вкус. А вот еще одна прекрасная работа. Да, вы знаете, это остров Санторини. Санторини? Санта-Ирини. Сан Этот остров назывался Фера, и рыбаки, когда плыли, они ориентировались на храм Санта-Ирини. Собственно, поэтому он и получил Санторини своего, скажем так, прозвище, да, которое к нему прижилось. То есть он называется Фера. Так его называют Санторини, ну, собственно, как бы он известен в быту, как Санторини. Считается остров, который, возможно, связан с Атлантидой. По одной из легенд, Это остров образовался на месте погибшей Атлантиды. А, все, что осталось, понятно. А вот и благодарные посетители и, возможно, покупатели. Ну, я бы сказал, подрастающие покупатели. Подрастающие, да. Вот ну, знаете, вот тут недавно слушал а, интервью Буткевича э, Дмитрия, такой вот обозреватель-коммерсанта. Mm -hmm. Он очень много говорит о аукционах, о продажах. <С Ecstasy> да, на том засветиться, а то, что это я. Это <С3> да, <Ты да>. я. Мы друзья с Никосом, ой, с Семеном, извините, да. То есть Никос, в общем-то вот... Никос отдыхает, нервно курит в коридоре, да. Он у меня прическу спер вообще. Подражатель ваш. Да, да. <связывая> <связывая> ну так Лебедик э, ну, Буткевич вот, высказывал очень интересные факты, что э, в 90-е новые русские, покупая на аукционах работы э, Шишкина, Айвазовского, их покупали по одной простой причине. Просто они в писали сочинения по этим картинам и не доучились, не закончили школу. Вот. а потом как-то так сложилась жесткая история что они каким-то образом стали богатыми людьми успешными несмотря на свою решение э, пора э, да ну не они то чтобы они там, не, немножко нет образовались вот ну, так вот случилась такая, скажем так Конфуз, не конфуз, или смехотворная ситуация. В общем, история повторяется. Дело в том, что у вас как паркорная судьба, слуга попал в учебник по русскому языку для восьмого класса. О. Вот. И, как, как вы понимаете, логически можно домыслить, что клиент растет, который не доучится. Вот, господа, вот так. Спасибо вам большое, Семен Леонидович. Да. Творческих вам и экономических успехов. Да. Спасибо вам. Да. С вами был а, прекрасный и чудесный а, обзорщик искусства, как современного, так и классического, а, Степан а, Розенбаум. Забыл свою фамилию, извините. Спасибо, до свидания, до встречи.